Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня я вам расскажу, каким образом я обрабатываю музыку, для того, чтобы она звучала более динамично. Речь пойдет, скорее всего, о какой-то экспериментальной музыке, музыке, которую я делаю фоном для своих видео, ну и для ambient музыки это также подойдет. Я расскажу свой секрет, как я использую фильтр с LFO, а также свою любимую педаль эффектов, Босс uh, Space Echo. Позаписываю лупы. Ну, а из качестве источника звука я буду использовать, как ни странно, буклу uh, Изель от компании Arturia в виде плагина. Все дело в том, что я не так давно купил uh, себе новый компьютер. Uh, ну, ну, не то чтобы на старом компьютере я не мог писать музыку, но новый компьютер, он... Вдохнул какую-то новую жизнь В цифровую среду для меня И раз уж у меня теперь есть такая возможность То скорее всего я буду использовать какие-то интересные плагины И большое спасибо компании Артуре За то, что она предоставила мне Некоторые плагины на тест И сегодня будет один из них Это буква EASY5 В качестве клавиатуры я использую Q Nexus Это вот такая маленькая MIDI-клавиатура Она немножко дурацкая, правда Но я ее все равно использую Она мало места занимает Она поддерживает MPE Не просто триггер и там, высота тона да Здесь также используется можно использовать силу нажатия и прочие всякие интересные штуки, поэтому практически на букле Изель я сегодня буду играть. Я уже послушал этот синтезатор, немножко подобрал пресеты, которые мне были бы интересны. И вот один из них. Вот так звучит в оригинале. Можно использовать сатурацию или enhancement. Давайте начнем лучше с сатурации. Чтобы придать а, динамике а, звуку, особенно перкуссионному, я всегда добавляю огибающую на фильтр. звук начинает развиваться это реверб это эхо то есть делай я добавляю их поочередно и миксую и стала. Поскольку буквы это не субтрактивный синтез, а скорее всего аддитивный, то здесь очень много интересных гармоний, которые получаются посредством добавления их в осциллятор и их э, взаимодействия друг с другом но мы сюда добавим еще немножко фильтра и обработаем пространственным эффектом. Также, чтобы этот отрезок был еще интересней, я использую следующую штуку. Добавляю LFO. Но волну использую Рандомную. И делаю ее медленней ну, Может быть не так сильное влияние Сделаем чуть-чуть поменьше На графике можно видеть, какое изменение происходит со звуком запишем послушаем что получилось Мне кажется, она чуть подольше. Не 8 бара, например, 32. Или даже пусть будет 64. Сейчас я покажу еще один пресет, который мне понравился. Слишком много, наверное, да? Давайте все-таки за турацией. Продолжение а следует... По-моему, очень динамично получается развивать мелодию, если она вам нравится, посредством эффекта. Обычно я всегда что-то подкручиваю для того, чтобы передавать настроение, которое в процессе записи происходит. Ну, и тем самым развиваю этот отрезок. раньше я редко использовал плагины но если только для какой-то обработки то сейчас в новых условиях когда у меня не так-то много с собой пространства для того чтобы носить их я буду использовать конечно же на компьютере особенно интересные очень большая палитра этих синтезаторов особенно винтажных, представленную компанией Arturia. я думаю что в ближайшее времени я их многие попробую и наверное найду там что-то интересное для себя поскольку компьютер у меня сейчас новый то у меня есть ощущение того что я купил себе какой-то новый синтезатор когда используете все эти плагины потому что они они выглядят как настоящие синты есть ощущение того что это оригинальный синт по поводу звучания тут сложно сказать тем более что у меня рядом даже нет нормальной акустики я слушаю все в наушниках но спустя какое-то время думаю можно будет вынести какой-то вердикт хорошо ложится в микс или что-то еще так или иначе если используется с внешними приборами например такими как аналог хит или space echo то вы можете добавить всегда винтажного и теплого звучания аналогового устройства даже тот самый путь который проходит звук через весь все Коммутацию насыщается определенным объемом проводов, что ли. Кстати, если вам интересно, какой компьютер я взял и почему именно такую я взял. Не совсем связано с музыкой это, но если вам это интересно, напишите в комментариях. Возможно, я сделаю обзор своего нового MacBook а и расскажу, почему именно такой я выбрал и для чего мне нужен. Очень много пресетов в стиле буквы, но это и есть буквы. Давайте запишем мультисэмпл пак с этим пресетом и моей выстроенной тут обработкой. такой вообще мультисэмпл пак Мультисэмпл пак это запись синтезатора по нотам. То есть, соответственно, нота C играется и записывается нота C. И когда вы воспроизводите на своей миди-клавиатуре, она так и воспроизводится в хроматическом порядке. Если же использовать только один сэмпл, то он начинает тянуться. Вверх или вниз иногда искажения не очень красивые и не всегда строят. А тут есть возможность использовать пару октав э, с синтезатора. И вот такой вот мультисэмпл пак будет доступен для моих подписчиков э, на бусте. Также я выложу туда лупы из этого видео. Также будет доступен Ableton Live файл, где вы можете просто закинуть его на дорожку и поиграть его в хроматическом режиме, хотя не знаю, насколько точно там совпадают ноты, но, по крайней мере, экспериментальный патчи у вас теперь э, будет. Давайте я сейчас покажу, как это выглядит в Ableton Live. Здесь уже есть готовый файл для Ableton Live, и вы просто закидываете его на дорожку и играете. Если же вы используете другую DAW, то вы можете просто закинуть эти сэмплы в хроматическом порядке и играть ими. Таким способом были записаны сэмплы раньше в такие синтезаторы под названием ромплеры. По моему мнению, аналог хита добавляет а, звуку а, цифрового синтезатора, очень приятное, теплое звучание, такое шероховатое, ну и плюс фильтр, конечно, вот этот динамический дает тоже ощущение того, что а, играет какое-то устройство. Насколько точно у компании Arturi получилось восстановить буквы изль, не мне судить, потому что оригинальную букву изиль я не видел никогда и не держал в руках. Единственное, что у меня, конечно, Шнайдер ладно, я когда-то видел оригинальную букву, 200 но я не осмелился к ней подойти, нет, подойти-то я осмелился, но я не осмелился на ней что-то поделать, потому что я просто не знал, как она работает и просто побоялся. Но я надеюсь, что в ближайшее время у меня снова будет такая возможность, и теперь я уже подойду к этому более осознанно и сделаю какой-нибудь интересный патч. Давайте послушаем еще какие-нибудь пресеты, которые здесь есть, и, возможно, что-нибудь запишем. Думаю, стоит записать еще один луп Так, примерно это будет играть с битом мы запишем без него Такие эксперименты со звуком я люблю больше всего. Когда нету какой-то идеи по аранжировке, то я всегда работаю с саунд дизайном. Следующим образом я посылаю звук на фильтр, добавляю ему постоянно.. Такое хаотичное звучание посредством рандом-генерации а, огибающей фильтра. И обрабатываю своей любимой педалью. А, результат, который получился, мне очень нравится. Ну, зависит все от музыки, на самом деле. но ну, саунд-дизайн, это не совсем про какую-то музыкальность. Это, скорее всего, про характер и структуру звука. И то, что получается в такой связке, мне очень нравится. А вам, я надеюсь, понравилось мое видео. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Поставьте лайк. И до скорой встречи. Пока.